Всем добра! Ура! Игра! Приветствует вас, друзья! И с вами вновь Олег, он же Scratch, продолжает играть в космических инженеров. Ну и в данном выпуске я буду знакомить вас снова с а, а, теми самыми ус, новыми устройствами и технологиями, которые появились на нашей базе Рассвет. Да, ребят, наша база называется Рассвет. Это скромный подземный комплекс. Так, волки, что вы здесь забыли? А, постоянно, ребят, а, на меня а, наступают волки. Я не знаю, откуда они берутся в таких количествах. Но из них, ребят... Ребятки, подметьте только. Ой-ой-ой, смотрите, ребят, тут просто война у меня с волками в последнее время, и их моя турелька гасит прям как нехрен делать, да, то есть даже не задумываюсь Короче, ребят, нашествие волков Помимо, ребят, нашествие волков а, На нашей подземной базе рассвет Много а, интересного произошло В последнее а, время Да, ребят, вот такая турельечка у меня здесь есть на входе Которая не позволяет этим четвероногим друзьям Пробираться на нашу замечательную базу рассвет Да, друзья, добро пожаловать в наш а, Скромный мирный комплекс Рассвет, где мы творим И где мы создаем Всякие интересные штуковины Для того, чтобы чтобы покорять, конечно же, космос И сегодня я, ребятки, вас познакомлю с одной такой штуковиной Которая нам помогает покорять просторы космоса Несомненно, речь пойдет, друзья, о нашем, новом, о нашем новом транспортном средстве ой ой ой испалил. спалил Спалил, ребятки, вам секретный свой проект Да-да-да, давайте обойдем тихонечко стороной Да, это, ребят, секретный мой проект Пока еще в разработке, я его не доделал Поэтому, кому интересно, ребят, наблюдайте за событиями На нашем канале Ура! Игра И я в ближайшее время запилю видосик По нему подробный, как мы Его будем а, тестировать Ну а пока, друзья, пройдемте дальше Вглубь и в недры базы нашей Рассвет, а у нас здесь Затаился еще один чудесный а, Механизм, так, этот, ребят, тоже Пока что мы опускаем механизм обозначения я его буду чуть попозже В общем, друзья, следите за событиями на моем канале И вы увидите много интересного Годного контента по этой интереснейшей Игрушечке. Ну что ж, друзья Прошу любить и жаловать наш сегодняшний гость Нашего видосика Это, конечно же, червь Довольно-таки много раз я его уже светил В наших прошлых видосах Но теперь пришло время все-таки на этом парне Мне покататься Подсказать его, о его предназначении да, И вообще рассказать для чего мы спроектировали Этого а, червя Ну а ты, зритель, конечно же, запасайся чаечком, Печеньками или чем-то там привык запасаться И мы начинаем Также не забудь поставить лайкосик Под данный видосик, мне очень нужна, важна Твоя а, поддержка Не забывай, что взамен за твои лайки я буду радовать тебя Годными видосами по самым крутым Современным а, видеоиграм Ну что ж, друзья, начнем разбор Нашего с вами а, механизма Под кодовым названием а, Червь, напоминаю, что спро... напоминаю Ребята, что эта работа не моя, его спроектировал Мой, значит, коллега Техник, у которого получилось Спроектировать такую нормальную, колоритную Рабочую лошадку для Наших нужд по перевозке Так как мы находимся Достаточно далеко от озера Со льдом, нам необходимо Было построить какое-нибудь Транспортное средство, и вот, ребятки В первую очередь и основная цель Нашего червя, это, конечно же Добыча льда И привоз этого льда к нам сюда а, на базу. Да, все у меня тут подготовлено, настроено и давайте, друзья, я вам сейчас продемонстрирую как же это все у нас здесь а, работает. Ну, для начала, давайте, ребятки посмотрим а, на его возможности. Здесь, значит, стоит у нас два бура. А, как вы видели, уже четырех, а, значит, а, осная система у него здесь и 8 колес ведущих на данном черве для того, чтобы перевозить огромное количество а, грузов. Внутри у этого парня стоят два, по-моему, больших карго-контейнера а, с общей Общей вместительностью, ну, что-то уж э, около, наверное, 100 тонн э, в целом может перевозить эта э, машинка. Ну и напомню, ребятки, я играю на хардовых достаточно настройках, да, вот в режиме выживания э, и прохождения. И поэтому у меня вместилище в некоторых моих хранилищ может отличаться от ваших. Это, ребят, зависит от конфигурации той сессии, в которую вы играете на данный момент. Ладненько, так, ну что ж, это, ребят, э, во-первых, у него, значит, два больших контейнера, я уже продемонстрировал. Во-вторых, значит, у нас Естественно, здесь коннекторы Для того, чтобы загружать или выгружать Все, что мы поместим в наши Контейнеры, так, здесь у нас спереди Это, ребят, его перед, если что, да, если кто не знал Тут у нас две кабины присутствует Два кокпита, ну для того, чтобы Нам просто-напросто в некоторых случаях Было удобнее сдавать Назад, то есть мы иногда Просто-напросто едем Вперед, а чтобы было удобнее, мы просто-напросто Садимся вот в эту кабину и едем назад Потому что иногда разворачиваться достаточно проблематично, проще сдать назад, поэтому у нас здесь две а, кабинки. Так, ну что ж, давайте дальше посмотрим, что у нас имеется. Конечно же, его рабочий инструмент. Это два бура а, средней производительности, которые, собственно говоря, и собирают нам а, ресурсы. В частности, конечно же, мы собираем на нем а, лед. Так, ну что ж, естественно, освещение, ребят, без освещения никак не обошлось. Фары у нас тут тоже присутствует. Могу даже продемонстрировать, да, а, что все у нас а, работает. Так, ну что ж, давайте Давайте глянем на органы управления и посмотрим да на семерочку у нас работает свет давайте сначала запустим его вот таким вот образом а, у нас работают фары, все прекрасно работает, на кнопочку все выведено на восьмерочку у нас, ребят, есть даже вот такой вот проблесковый маячок с помощью которого аварийный маячок, да, с помощью которого сразу понятно, что здесь работает техника, сюда, как говорится лишний раз несусь чтобы избежать нехорошей ситуаций да, ребят, вот так вот он, собственно говоря и а, выглядит, так, ну что ж а сортировочная система внутри него расположена, которая позволяет позволяет ему сбрасывать лишний груз то есть например если мы добываем лед чисто да то у нас например еще иногда бывает такое что вместе со льдом ну вместе со льдом в, буров в буровики вот в эти попадает и камень да естественно камень забивает наши контейнеры чтобы такого не происходило техник здесь сделал специальную систему отсева этого самого камня поставив здесь вот такой вот и вот такие вот извлекатели ну естественно внутри есть сортировщик который распределяет ненужный нам камень по этим извлекателем, они просто-напросто вываливаются а, на ходу. Так, ну что ж, это у нас, значит, раз. Так, задняя кабина, ребят, тоже у нас со светом. Все у нас тут в порядке. Давайте включим. Вот так вот у нас работает свет из задней кабины. Да, все в порядке. Да, это, ребят, часть задняя в основном предназначена для а, разгрузки того, что мы а, накопим в наши а, контейнер. Да, внутри кабины у нас, ребятки, стоят а, дисплейчики, которые настроены на отслеживание только самой необходимой а, информации. На данный момент это у нас, значит, Значит, сколько льда, ну и сколько водорода. Ну, не знаю, ребят, для чего я сделал графу с водородом, да, но пускай пока что будет. Зарядка, ребят, пока почти что максимальная. И по, по, пока что наш с вами червь пустой. Но сейчас мы это исправим, когда поедем за очередной порцией а, льда. Так, ну что ж, в принципе, а, основы основ я вам рассказал, из чего создает, состоит этот парень. Также, ребят, а, хочу заметить то, что у него есть коннектор сверху, батареечка среднего размера. Коннектор сверху нам нужен для того, чтобы, ну мало ли, при пристыковать какое-нибудь а, устройство а, при, доп, доп, допустим, его монтаже, демонтаже и так далее. А, чтобы просто-напросто подцепиться и перевести его куда-нибудь в другое а, место. Также здесь стоит у меня, смотрю, у нас а, стоит у нас водородный генератор, который из льда, по-моему, а, изготавливает энергию. И вот еще один генератор у нас здесь какой-то стоит. Секундочку, сейчас посмотрим. Это что у нас такое? Это, ребят, наоборот, это у нас генератор, который генерирует энергию из водорода. А, это, ребят, генератор... Который генерирует у нас а, Водород из льда Льда, естественно, у червя дофигища Поэтому м, эти штуки, они здесь Просто-напросто незаменимы Собственно, наш червь, а, что добывает На том и а, ездит То для него и является а, топливом Так, забыл сказать, да, что подвеска у нас тут, ребят Стоит специальная, внедорожная Для того, чтобы можно было регулировать Дорожный просвет а, При тех или иных обстоятельствах И чтобы было немножко поудобнее а, Бурить. Так, ну что ж, друзья это, я так понимаю, водная была часть, а, давайте все-таки на нем уже сейчас прокатимся и попробуем добыть немножечко, а, добыть и привезти сюда немножечко а, льда. Об основных функ функциях я вам его рассказал. Так, ну что ж, поехали, заводись, уже завелись, а, надо снять, наверное, с тормоз, да. снимаем с ручника и поехали по темным коридорам. Так, садимся в кабину, из кабины как-то эпичнее, да, ребят, выдвигаемся. Ну что ж, вот таким вот образом, так вот это выглядит снаружи. Вот таким вот образом, ребят, мы перемещаемся по... Пещерам этого, значит по, -по, -по, по пещерам этой планеты Пещеры эти не просто так образовались Пещеры эти все выкопал я На нашем с вами уже Известном бурильчике под кодовым Названием Крот Кстати, кто еще не видел видео про Крота Оно есть, конечно же, у меня на канале В прошлых а, сериях я это все Дело а, показывал Также, ребят, а все те вещи, которые вы сейчас, сейчас Видите, можно будет ска скачать По ссылочке, которая будет в описании Под данным видео а, Досиком. Переходите, ребятки, подписывайтесь, пользуйтесь на здоровье нашими чудо-машинами, которые мы проектируем сами. То есть, да, напомню, что мы проектируем свои машины сами. Я практически никуда не подсматриваю, разве только для того, чтобы скачать какие-нибудь... черт возьми, разогнался. Скачать какие-нибудь годные моды или же э, скрипты. Так, я смотрю, мы уже почти на месте, друзья, да, мы уже почти приехали. Э, вот у нас тут место для разработки. Вот тут, собственно говоря, мы и добываем наш... Э, Лёд. Да, ребят, как вы видите, озеро достаточно далеко. Когда я начинал играть, я этот момент не рассчитал, что базу надо было поставить вообще в упор просто к озеру, и тогда бы проблем у нас не было. Но так как мы расположились уже поодаль от данного озера, нам приходится разрабатывать вот такие чудо-машинки. Иначе, ребятки, смысл инженер инженеров теряется полностью. Поэтому я думаю, что это никакой не минус, да, что мы находимся немножечко далеко от нашей а, базы. Значит, ничего страшного в этом нет. Нам помогут вот такие вот Машиночки. Так, ну что ж, начинаем потихонечку мы сейчас бурить. Да, нужно просто-напросто включить буры. Они у нас запускаются просто на одну кнопочку. Да, буры запущены. И наш с вами червячок начинает потихонечку вгрызаться в тонны. В вековые тонны э, льда Так, ну что ж, давайте немножко добудем Так, я, я предпочту, наверное, подвесочку Немножко опустить сначала Давайте сейчас под, подвесочку опустим Да, вот таким вот образом она у нас легко опускается Это для того, чтобы у нас максимально низко Наш червь смог э, ковырять И для того, чтобы у него была, как говорится, потом Почва для дальнейшей удобной э, Разработки Так, ну что ж, давайте, ребят, потихонечку вгрызаемся а, Для того, чтобы отслеживать, как у нас червь а, Бурит, давайте перейдем в кабину Ой-ой-ой, как же здесь у нас Трясет, да, реально, ребят, трясет сильно, потому что работает два бура. Естественно, от этих двух буров идет нереальная вибрация. Поэтому, ребят, вы сами все видите. Так, ну что ж, давайте я буру сейчас отключу. И мы посмотрим на наш с вами а, дисплейчик. Как вы видите, наши дисплейчики отображают все в точности и до а, мелочей. Груза у нас 18 тонн, я смотрю. И здесь можно посмотреть, 21 тысяча уже у нас имеется льда в нашем а, контейнере. Это, ребятки, этого недостаточно, поэтому давайте бурить. Напоминаю, что у нас а, в нашей баки вмещ... входит более 100 по-моему с лишним тон этого самого льда, поэтому бурить еще придется достаточно долго, конечно же тут неровные у нас поверхности, всяческие препятствия оказываются на нашем пути но я думаю мы сейчас справимся так давайте вот тут еще немножечко зацепим кстати ребят напоминаю, что если вы хотите все-таки целиком полностью воспользоваться функционалом данного червя вам также необходимо будет скачать еще и подписаться на сопутствующие скрипты, это SD SDS Operation Script присутствует тоже здесь. И, по-моему, все, да, SDS Operation Script и еще, по-моему, автоматик LCD вам тоже понадобится для того, чтобы у вас вот так же, как у меня, высвечивались вот такие данные на вот этих ваших центральных панель. Как они просто, какие-то дефолтные а, скины. Так, ну что ж, бурить мы продолжаем. Что-то мы пока еще мало набурили. Нам нужно как следует постараться. Да, у нас еще, а, у нас еще наши с вами контейнеры пустые практически, да. Давайте посмотрим. 45, а нет, 57 уже Да, 57, да, бурим потихонечку Потихонечку, ребятки, работа Идет вот таким вот образом Ну и скажу, конечно же, зачем мы это все, ребятки Делаем Огромное количество льда нам нужно для того Чтобы уже потихоньку начинать выдвигаться В космос Все, наверное, в курсе, ну а если кто не в курсе Я, конечно же, расскажу Что у нас здесь есть несколько типов Двигателей. В данный момент Да, в нашем, в, на, наше, как говорится В нашем сложном выживании и развитии у нас на самом деле всегда проблемы с ресурсами Мы не можем просто так взять и сделать Какие-нибудь крутые двигатели Мы, ребятки, все пока что делаем на двигателях атмосферных А всем, наверное, известно, что атмосферные двигатели Они в космос вылетать а, не умеют а, И для того, чтобы нам грамотно вылетать в космос Можно было а Нам, ребятки, нужно сейчас Стремиться к тому, чтобы сделать а, Какое-то транспортное средство Или же челнок На водородных, естественно, двигателях Которые позволят нам вырваться а, в космос а водородные двигатели естественно работают от водорода ну а чтобы этот водород с вами нам добыть нам ребятки требуются такие огромные количества льда для этого собственно мы и сделали этого самого нашего червя который будет помогать нам добывать этот самый а, водород так ну что ж давайте глянем сколько у нас уже а, добыто смотрим друзья выключим бура, то что ни хрена не видно 998 да это ребят максимум это просто максимум который мы можем на Перевести. Так, ну что ж, давайте попробуем сейчас отъедем. Предпочитаю подвеску сразу же поднимать на максимум, чтобы нам можно было легонечко отсюда как-нибудь выйти. Давайте, ребят, поднимем нашего червя отлично. На самый, как говорится, максимум. И потихонечку будем выбираться из этой а, канавки. Так, секундочку, сдаем назад. Да, ребят, вот про этот случай я вам как раз-таки и говорил. В принципе, здесь можно развернуться при желании, тут, потому что мы уже ямину раскопали, не нехилую такую. Но раньше, когда у нас было очень узко, развернуться практически было а, нереально. Так, давайте, ребят, потушим сейчас фары. Секундочку. Фары мы здесь оставили сзади. Давайте просто-напросто выключим. И также проблесковый маячок мы тоже отключим. Хотя нет, ребят, проблесковый маячок пускай мигает для того, чтобы мы случайно а, не врезались кого-нибудь вот в этой вот а, пещере. Потому что кто-нибудь может полететь к нам, а мы тут такие бац и без, и без света и без нихрена. И тут получается авария. А авария в инженерах, друзья, друзья мои дорогие зрители, это дело очень такое сложное. Авария обычно создает нам большее количество а, проблем. Так, ну что ж, давайте, ребятки, попробуем сейчас сдать назад. А, подвеска регулируется только с первой кабины у нас в задней этого, этой функции нет, но можно, в принципе, а, настроить. Но здесь, ребятки, также синхронно работает а, отображение информации на наших с вами дисплейчиках. Тут мы можем наблюдать, что у нас 99,6 а, десятых, значит, заполнен наш, процентов заполнены наши наши баки, наши, значит, карго-контейнеры. И тоже можем также увидеть вот здесь вот справа а, на дисплейчиках. У нас, что, что у нас общее количество льда составляет 111 тысяч и что тысяч значит тон 111 короче говоря тон груза мы сейчас с вами а, добыли ну что ж друзья давайте выдвигаемся яду и не пухом не пухом мне пожелайте потому что а, чтобы нам поехать доехать обратно нормально нужно реально попотеть так ну что ж свет врубаем так свет у нас включен и поехали потихонечку главное преодолеть это вот этот тут вот сложный участок да это у нас самое сложное что может встретиться на нашем а, пути давайте немножко с разгончика как-то бачком сейчас мы попробуем заехать неспроста друзья я поднял подвеску на максимум потому что в таких вот случаях мы на низкой подвеске не смогли бы преодолеть ничегошечки Ой-ой-ой, у нас походу, ребятки, проблема а, Наш с вами червь немножечко цепляет низом Надо было кабинку немножко повыше поднимать Так, ну ладненько, я думаю, сейчас мы прорвемся Давайте с разгончика, раз... Не получается нам разогра... разогнаться Нет, ребятки, сможем, я думаю, что сможем Я отсюда уже выбирался и не раз Поэтому сейчас, ребятки, мы тоже сможем выбраться Отлично, ребят, отрабатывает подвесочка Смотрите, как она хорошо туда-сюда ходит И благодаря чисто вот этой подвеске, ребят, мы и выезжаем Иначе мы просто бы не выехали Есть, ребятки, если мы преодолели это место Дальше уже будет гораздо э, легче Ну что ж, сейчас мы приедем на базу И выгрузим все то, что мы э, с вами доставили А как у нас происходит разгрузочка Естественно, я, друзья, вам покажу Поэтому, зрители, не отключайся дальше, только будет интересней. Продемонстрирую тебе, как у нас работает наш э, завод по переработке этого самого э, льда. Там тоже довольно интересно все у нас э, сделано. Переходим дальше. Итак, давайте теперь поговорим, как у нас происходит разгрузочка нашего с вами а, червячка. После того, когда мы подъезжаем на нашу с вами базу, да, вот тут у нас находится разгрузочный отсек нашей базы а, Рассвет. Он в основном предназначен для выгрузки а, льда или еще каких-нибудь ресурсов из наших с вами... Вот таких вот машинок Так, ну что ж, давайте попробуем Произведем сейчас мы выгрузку При помощи которой наш с вами Наш с вами лед попадет прямиком В наше главное Хранилище, так, ну что ж, садимся, ребятки И всего лишь на всего нам нужно подъехать Вот к этому коннектору Давайте посмотрим, как это выглядит у нас Со стороны, подъезжаем мы к коннектору У нас происходит сочленение Соединение, и мы нажимаем на Циферку вроде бы 8 Насколько я знаю, да, на восьмерочку мы нажимаем у нас происходит стыковочка И мы смотрим здесь вот по приборам Да, у нас на нашей панели Как у нас убывает потихонечку а, Лед, вот мы видим, что у нас Осталось 76% Лед, кстати, отображается здесь целиком из всей системы, поэтому, когда мы приконнектчены на вот этот левый монитор, обращать внимание не стоит нам, всего лишь нужно обращать внимание, это вот на центральный наш мониторчик, да, где написано а, груз. Здесь мы видим, что у нас лед потихонечку убывает, то есть он а, уходит в нашу а, систему, в систему а, базы а, рассвет. Так, если что, ребятки, вот тут можно все это дело а, посмотреть. Так что не понял я, давай уже залетим сюда. Да, вот тут у нас все, короче, есть вся информация. Да что ж ты будешь делать-то, разучился я летать на, джек, на джетпаке. Вот тут, ребятки, можно всю информацию посмотреть. Объем груза 100%. А, ну, в общем, водород у нас тоже здесь а, не на полную еще зап заполнен наши баки. А, в целом информацию по поводу льда можно посмотреть в нашем главном пункте управления. Сейчас мы туда и отправимся. Так, давайте посмотрим. Музычка заиграла, я смотрю. Так, ну что ж, вот здесь у нас показывается уровень льда. 230 тысяч льда у нас сейчас а, имеется в целом на нашей а, базе. Я думаю, этого более чем достаточно. И в любое время мы можем запустить... Да, 229, я смотрю, тысяч почему-то стало. Не пойму, почему так. Но, скорее всего, у нас работает какая-то установочка по переработке льда. 43,4, смотрите, у нас миллиона литров. И я смотрю, он то убывает, то прибывает Нет, скорее всего это все из-за того, что на, у нас какое-то количество льда заправилось в наш с вами э, челнок Который пристакован к нашей базе э, рассвет Ну и вот отсюда, ребятки, с центрального нашего модуля мы можем э, включить вот так вот генераторы водорода И давайте посмотрим, как у нас сейчас будет убывать количество льда и перегоняться целиком и полностью в водород. Вот там вот, ребят, на верхнем дисплейчике можно отображать это все дел... эту всю картиночку. Да, вы видите, 229 стало ровно. Очень много льда у нас распределилось по вот этим самым генераторам. И 43,5, смотрите, миллиона литров у нас стало. 228,6. Все в динамическом режиме, ребятки, у нас отслеживается. Ну, пока что мне, я так понимаю, водород не особо нужен, не особо важен. Поэтому мы генератор водорода пока что отключаем, да-да-да, мне, в принципе, и так пока хватает. Я пока что, ребят, еще не сильно трачу водород на какие-либо нужды, поэтому у меня он пока что будет а, выключен. Ну что ж, друзья, вот такой вот сегодня у нас обзорчик на нашего работягу, да, на нашего червячка, который нас готов выручать вообще всегда и везде. А, точнее, он просто-напросто нам готов таскать огромные тонны льда и снабжать нашу, нашу базу необходимым ресурсом для вылеты в дальнейшем... А, в космос. Я понимаю, что это, ребят, не идеальный вариант для такого рода а, задач. Я понимаю, что можно сделать гораздо и лучше, но что есть, то есть на данный момент все-таки, ребятки, не ручками, как говорится, а, таскать. А что ты, зритель, думаешь по поводу нашего червя? Напиши мне, пожалуйста, в комментариях. Я тебе непременно, конечно же, а, отвечу. Если вдруг кто-то захотел воспользоваться этим замечательным парнем и собрать его на своей какой-то карте в своей игре, то, пожалуйста, друзья, ссылочка будет на червя в описании под данным а, видосиком. Ну, либо его можно будет найти в моей библиотеке а, моих поделок, а, то точнее, в мастер в моей мастерской Стима, он точно а, будет. Ну что ж, друзья, на сегодня пока что это все, играйте только в самые крутые топовые игры. Всем приятного геймплея, еще обязательно увидимся.